Всем привет! Сейчас будет легкий обзорчик на Hyundai Accent 1.4 автомат, двенадцатый год, пробег 50 тысяч. Это тещина тачка, иногда на ней катаясь, и кто как не затек, тех обслуживанием занимаюсь. Тачка бралась с нуля, рассматривался самый дешевый вариант на автомате с хорошей надежностью и проверенными агрегатами. И, конечно же, и самое главное, чтобы душу цепанула, ты же ее каждый день будешь видеть, она не должна тебя напрягать. В нашем рейтинге цена-качество-дизайн Hyundai Accent занял первое место. По двигателю здесь стоит простой 1.4, который устанавливается на Hyundai Accent. Тот же Solaris, i20, i30, Kia Rio и сид То есть это базовый двигатель для множества бюджетных тачек и является полностью корейской разработкой фирмы Kia и Hyundai. Нашу 1.4, 107 лошадок. Это немного, но для городской тачки достаточно. 1.6, конечно же, веселее, но пардон, на 1.6 не хватило кэша. А кредит брать не хотелось, да и для женщин, чтобы передвигаться по городу, 1.4 хватит с головой. Смотря какая женщина, теща у меня осетинка, горячая кровь. Так что спокойный 1.4, и ей прям как жил. Разгон спокойный, 13 секунд до сотки. У меня расход топлива по городу 8 литров, по трассе 6. У женщин, конечно, выходит 12 литров по городу, но бензинка не дизель. Вот стиля езды существенно зависит расход топлива. 92 это, конечно, круто, но двигатель очень привередлив к качеству топлива. То есть желательно лить 92-й, качественный, или же 95-й. Вес двигателя 100 кг. Производитель старался максимально облегчить двигатель с целью экономии топлива. Да и меньше вес, меньше нагрузка на ходовую. Голова и блок цилиндров сделаны из алюминия высокого вида. Этот вид алюминия является сверхпрочным и выдерживает большие температуры. Ресурс двигателя, как заявляет производитель, 200 тысяч. Но я знаю таксиста, который накатал уже 240, пока еще с капремонтом не столкнулся. В этом двигателе нет ремня ГРМ. Да, здесь цепь. И это жирный плюс. Производитель заявляет, что она служит в течение всего ресурса двигателя. То есть за это забываешь сразу. И естественно меньше расходов. Но есть один момент. После выработки ресурса двигателя ты попадаешь на дорогостоящий капремонт. Под замену попадают поршни, ГБЦ, коленчатый вал и так далее. В общем, конструкцию двигателя можно назвать одноразовой, так как капремонт встает на весы с заменой контрактного двигателя с меньшим пробегом. Есть еще прикол со стуком двигателя. При исчезновении стука после прогрева двигателя проблема в цепи ГРМ. Но это кому как повезет. На этой тачке этой проблемы нет. Что меня напрягает в этом двигателе, так это звук со стороны форсунок. Двигателю это не вредит, но согласитесь, когда в относительно современном бензиновом двигателе что-то щелкает и цокотит, Тяжело это воспринимать как норму. В целом нормальные двигатели с нормальным расходом топлива и современным ресурсом. Конкуренция большая и надо вписаться в цену. А чтобы сделать ниже цену, нужно удешевить товар. Соответственно снизится качество и ресурс. На этот небольшой пробег успела сдуться катушка зажигания. У меня на канале есть видос с этим косяком. Высветился чекинг и упала тяга. Один цилиндр не работал. Сейчас все в порядке. Перейдем к коробке автомат. Здесь простой четырехступенчатый гидротрансформатор. Да, не густо, всего четыре ступени, но зато с ней проблем практически нет, если не устраивать гонки и вовремя менять масло, может даже раньше, чем рекомендуют. Как и во всех агрегатах, в АКПП достаточно трущихся деталей, которые образуют выработку в виде металлической стружки. На поддоне, конечно, есть магниты, но лучше, чтобы стружка не попадала между шестеренками, и тогда ваш АКПП прослужит не меньше, чем двигатель Если попал на ремонт, здесь особых проблем не будет Коробка простая, в конструкции запчастей новых и душных достаточно Из-за популярности модели, я бы сказал, массовости доноров под замену валом Ходовая здесь простая и считается надежной. Салимблоки шаровые можно менять отдельно, не тратясь на рычаг в сборе. За 50 тысяч ничего не менял, так как пробег небольшой. По ресурсу деталей, пообщавшись с механиком, он мне раскинул такую статистику. В среднем стойке стабилизатора входят 70-90 тысяч километров. салимблоке и втулки 90 100 тысяч, шаровые 130-150 тысяч. Стойки, ну здесь кто какую яму словит. А так ходят столько же, как и у других авто этого же класса. За сайлентблоками задней балки можете забыть надолго. У них ресурс большой. Перейдем к салону. Садишься удобно. сиденья небольшие, но сконструированы очень грамотно. То есть на дальние расстояния комфортно. Качество пластика на достойном уровне. За 10 лет... Ну, он не испортился, не потерял внешнего вида, хотя стоял на солнышке. И, естественно, ультрафиолет его стороной не обходил. То есть, не воняет, нормально выглядит. Ну, что еще можно сказать? И все-таки не лакшери. Так что, пластик, ну, нормально как бы. По салону, ну, все относительно вместительно для такого класса, для такого размера скажем семейный автомобиль спереди очень удобно переходим к заднему ряду так метр восемьдесят шесть головой упираюсь смотрите башня уперлась значит на небольшие расстояния нормально как бы выдержу а на дальняк ну не знаю сзади не хотел бы сидеть два человека таких как я вместе спокойно а третий если кого-то подвести там ну знаете как бы После днюхи еще что-то, все зрупировались и доехали. Так что по заднему ряду, в принципе, картина нормальная для этого класса, для этой тачки. Ну а спереди, а спереди вообще ништяк. Чувствуешь себя очень комфортно. Багажник 454 литра. О, Денис, привет. Всем привет. Скажи, вместительный багажник, да? Багажник очень вместительный, мне понравилось у Дениса метр восемьдесят шесть он хорошо расположился я вам скажу так, в жизни всякие бывают ситуации и с женой можно поссориться, еще что-то а ты прыгнул, переночевал, все же как-никак да, как бы в своем транспорте так что э, багажнику ставим лайк для шопинга более чем достаточно Денис, э, после тебя еще места достаточно, но э, как говорится, чтобы узнать, лучше проверить попробуй-ка я залезу совершенно верно так, а что мы всегда залазим в багажники? Так потому, что человеческое тело лучше измеритель объема. О, сразу башней. Опа, нормально, нормально как бы. Достаточно. Не, хороший багажник. Так как я привык к линзовой оптике, решил прокачать тещин хюндайчик. Сейчас включу, покажу. Светит хорошо, четкая граница, это говорит о том, что никого не слепит. Это тоже важно, не очень приятно, когда встречная тачка тебя слепит из-за того, что не настроены фары. Так что нужно думать и о других участниках движения, регулировать фары на специальном стенде. Особенно, когда устанавливаете ксенон или диоды. Проверим наш хендатчик в движении. легко тормоза реагирует мгновенно прям как выстрел оп и затормозил каких-то нежданчиках непредсказуемого поведения финда акцент нет все довольно таки предсказуемое легко приятно гармонично по городу очень комфортно водить но вот по трассе свыше 120 км в час Машина, скажем так, начинает себя вести несколько иначе Не хватает сбитости подвески четкости ее как бы так разбалтывает ее немножко ловишь В общем, езда по трассе мне лично не очень понравилась Вот свыше 120 км в час Чисто для меня комфортная скорость Именно для Hyundai Accent ну, это до сотки, вот до сотки, вот, вот она, вот так вот вот налегке и сильно и шумов нет, потому что шумоизоляции здесь, ну естественно, как бы в таком в таком сегменте нет и металл настолько легкий, что ну ты все слышишь абсолютно, что с дороги есть, то есть когда особенно дождь, так очень шумно, то есть по по городу перемещаться зачет. В общем, по вождению ставлю лайк. Кстати, насчет кондерчика. Кондерчик здесь зачетный, дует как надо, холодит. Главное следите, чтобы вы не простудились и выставляете нужную температуру. Не горячитесь, если жарко и вы сразу накрутили. Можно реально хапануть простуду. Так что все по чуть-чуть, а дует он как надо. Ставим лайк как красочное покрытие на нормальном уровне спустя 10 лет ржавчины нет. И акцент своим глянцевым видом по-прежнему радует в глаз хозяйки. Финишируем и делаем выводы. За эти деньги вариантов достаточно. И по надежности плюс-минус все на одном уровне. Есть варианты с большим салоном и с большим багажником. Но тачка должна нравиться. И это самый главный аргумент в сторону. Акцента. Ему идут все цвета. Он реально смотрится аккуратным и не скучным. С долгоиграющим дизайном. Одним словом, сделали со вкусом. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайк, если понравился видос. Пишите комменты. Всем удачи, пока.